Термостаты. Приготовление еды при щадящих температурах уходит глубь веков. Примером тому может служить томление, которое использовали славянские племена, когда томили блюда в печах. Кочевые народы использовали ямы в земле, где тоже достигалось приготовления при низкой температуре. В последние десятилетия большую популярность приобретает приготовление блюд в вакуумной упаковке. Эта технология называется SUI. Основным оборудованием для этой технологии является термостаты. Основная задача термостата – поддерживать с точностью до 0,1 градуса температуру воды. В эту воду мы загружаем продукт вакуумированный. У нас работает циркуляционный насос который выравнивает градиент температурного поля. В каждой точке у нас всегда находится одинаковая температура. Термостат включается, когда температура падает ниже установленной, и выключается по достижению необходимой температуры. При помощи таймера мы можем задавать необходимую продолжительность приготовления блюд. Производительность термостатов зависит от объема жидкости, куда мы погружаем продукт. Чем больше жидкости, тем больше мы можем погрузить продукты. Пределом считается объем порядка 40-45 литров. Мы можем использовать как отдельные котлы и кастрюли, а можем использовать и специализированные гастроемкости, куда погружается у нас непосредственно погружной нагревательный элемент. Для крепления на кастрюле используется специальный держатель. Сравнив конструктивные особенности различных термостатов, мы должны обращать внимание на такие как детали, как наличие ограждающего устройства, нагревательного элемента, защита от сухого хода, Термостат не должен заработать, пока не наберется определенный уровень воды. Наличие дисплея, который показывает нам реальную температуру и установленную, очень удобно и хорошо, если термостате предусмотрена возможность запуска а отчета времени только после того, как температура достигнет заданного уровня. Конкурентным преимуществом термостата является возможность программирования 5-6 программ приготовления часто встречающихся блюд. С точки зрения гигиены, контроля качества и безопасности важно использовать гастроемкости из нержавеющей стали, хотя порой бывает удобнее найти нужный пакет в прозрачной поликарбонатной емкости.